Всем привет, ребята. Двигаемся по северной в пробочке. Через 600 метров держитесь правее, а затем поверните направо. Хорошо, буду держаться правее, поверну направо. Значит, пробочка стабильная, качественная, ежедневная, что немаловажно. Необходимо отметить, на мой взгляд. Значит, качественная уже сказал. Пробочка абсолютно М -м тупая максимально тупая пробочка э -э про шапку все вопросы к Юрику Шурик тут это я тут ни при чем Краснодар, Бизонс американский футбол вот значит двигаемся я еду за машинами эти машины едут за другими машинами вот в принципе и весь расклад в принципе весь расклад Абсолютно не хватает пропускной способности у данной улицы для данного потока машин. Очевидно, на мой взгляд, что необходимо сносить какие-то жилые дома в данном районе, частный может быть сектор, и переселять людей в хорошие новые квартиры в других районах. Шире делать город, не пихать жилых центров и комплексов в пределы города, в которых уже и так... Чрезмерно много, но у городских властей э, другое мнение, другое мнение у городских властей, херачатся жилые центры, в принципе вот сейчас тут едет, ну я не знаю, вот 40 минут где-то, ну пусть час, давайте округлим до часа, да, вот эту пробку, чтобы преодолеть нужно ехать, ладно, полчаса, окей, полчаса, тут проезжает, ну несколько тысяч человек, несколько тысяч человек здесь проезжает, то есть несколько тысяч человек, пусть 5, пусть пять тысяч человек, они теряют здесь в общей сумме две с половиной тысячи часов. Человека часов, да, так называемых. Две с половиной тысячи человека часов ежедневно. А, ну, вообще-то, на самом деле, я думаю, тут больше человек проезжает и часов больше теряется. Ну, хрен с ним, пускай две с половиной. часов, это получается 24 часа в сутках, это сколько? 100 дней. Да? Вот 100 дней каждый день здесь, это я очень сильно уменьшил. Каждый день здесь просто сгорает. В пепел превращается. Вот. 100 дней, за которые можно что сделать за 100 дней? Я не знаю, ребят. Можно очень многим людям помочь. Можно что-нибудь построить, смастерить. Можно научиться чему-нибудь за 100 дней. Вот я бы за 100 дней, например, явно смог бы чему-нибудь научиться. Вот. Спасибо, что пропустили. Спасибо, что не стали меня поздно строить. Это я аварийкой мигаю, друзья. Извините, что из поля зрения выпал. Вот, значит, 100 дней каждый день. Держитесь правее, а затем... Потому что ничего не направо. делается. Ничего не делается. Городские саны и власти ничего не делают с этим. Никаких мостиков не строят через железную дорогу, чтобы были переезды. Никаких подкопов под ней не делают, чтобы были под ней какие-то проезды. Zero. zero Я думаю, что если взять вот эти 100 дней, то можно построить, ну, на мой взгляд, чтобы построить один мост, нужно ну, дней 20. Можно построить 5 мостов. Вот, мне кажется, 5 мостов можно построить в любых местах по городу через железную дорогу. Но по факту все, что мы имеем, это пробку. Каждый день вот я еду на тренировку, у меня тренировка в 8 начинается, вот сейчас уже 8.30, ну да, я чуть там задержался, ну по работе, вот, и я сейчас просто еду и опаздываю, меня это гложет, я не люблю опаздывать, меня это просто гнетет, понимаете? А я еду, и я ничего с этим не могу сделать, я просто двигаюсь в потоке машин, в потоке автомобилей, как э, щепка в водовороте, но только водоворот этот стоит на месте, и я тоже стою на месте. Войдет ли в привычку выходить в эфир? Я думаю, что да. Ты знаешь, я думаю, что войдет в привычку. Это уже не первый мой эфир из пробки. Почему нет? Хорошая традиция, приятная. Мне приятно с вами коротать время в пробке, вместо того, чтобы меня продолжала гложить мысль о том, что я в ней торчу, как идиот, и трачу свое драгоценное время жизни, на то, чтобы в ней торчать. Тренировка по футболу, по футболу, Юви Атлетика, у Юви нет шансов, я не думаю, что у Юви нет шансов, я думаю, что заруба будет знатная, прогнозировать не берусь, наверное, будет много зависеть от того, в каких составах команды подойдут к этой игре и в какой форме будут лидеры, потому что все-таки нельзя говорить, мне кажется, что тут у какой-то из этих двух команд нет шансов, обе команды очень мощные, хорошие, красивые, сильные, Молодцы умеют играть в футбол, супер игроки там и там. Гризман, машина. Поверните направо, а затем через Юве, 200 как бы, вы знаете, есть ответить. Мне Атлетика Мадрид вообще очень нравится тоже. Поэтому я, конечно, болеть буду топить за Юве. Видите, у меня даже черно-белая это. Кофта тренировочная. Ну, не Ювентусов но черно-белая. Вот. Но, но, но. Тут тяжело прогнозировать, реальный исход. Тяжело. Сейчас мы будем разворачивать. Развернитесь, а затем через 300 метров поверните налево. Вот так мы сейчас сделаем, как сказал нам навигатор. Потому что так я сэкономлю еще 15 минут, чтобы не опоздать херам вообще собачьим. Давай, братишка, выезжай, и мы поедем. Вот и разворот. Вот так вот, друзья, в прямом эфире разворот. Продемонстрировал вам. Все четко, радиуса хватает. Все нормально. Вот. И сейчас мы, короче, будем двигаться в обратном направлении пробки. То есть я должен был по пробке доехать до сюда, развернуться и в обратном направлении сейчас поехать, чтобы доехать до тренировки. До своей. А Тренировки, кстати, у меня на базе ФК Краснодар за стадионом нашим красивеньким, новеньким, хорошеньким. Вот, вот, вот, вот. Что еще вам рассказать? Вот сирена едет. Если помните, я недавно стори пилил, что сирены постоянно включаются. Вот скорая помощь поехала с сиреной. Вот так вот внезапно, в самый час пик, сразу же тут же сирены. Это не первая скорая помощь за время пробки моей, в которой я еду. Где-то третья, по-моему. По-моему, была одна полиция, одна или две полиции три скорых. Вот за эти 40, 40 минут, которые э, просто газовым облаком канули в черную дыру э, безвременного бездействия наших городских властей. Я бы так сказал. Вот. Вот так, друзья. Двигаемся по чуть-чуть в обратном направлении. Зеленый свет. И мы ускоряемся. Вот. Едем, едем, смотрите. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Вот люди идут счастливые. Надо, может, мне тоже там на велике каком-нибудь есть. Блин, ну зимой на велике стрёмно, если честно. Холодно. Можно подзаболеть. У нас тут ангина ходит жестко. Поверните налево. Повернем налево сейчас. Спасибо за совет. Вот. Короче, такая тема. Вот эта пробка, которая, в которой мы стояли с вами недавно, друзья. Ох, куда ж ты едешь? Вот дебила кусок. Ну вот кусок дебила едет, друзья. Вот Через здесь. 300 метров съезд 7. перед мостом поверните направо. Три а, полосы, все три полосы поворачивают в три полосы. И этот человек из правой полосы решил поворачивать в среднюю, в которой ехал я. Не надо так, не делайте так. Видите, я еще, ну как бы так. Съезд поверните Стоять. направо что 40 минут моей жизни были испепелены в очередной раз, поэтому ну, уже нервничать как бы не о чем. Вот. Уже, кстати, едем быстро. И только мои супер навыки вождения спасают от аварийной ситуации в процессе езды и проведения прямого эфира, друзья. Не повторяйте так этих трюков. Не надо. Особые тренировки. Что думаю по поводу дома Через на 300 метров. Круговое движение. Третий съезд. Так, прошу прощения. Значит, был вопрос, что я думаю по поводу дома 2 на Версусе. Если честно, я не знал, что артисты дома 2 приходили на Версус. Я правильно понял вопрос? Ну, пусть приходят, не знаю, пусть за вход платят и заходят как нормально. Круговое меня движение. Третий 3... съезд. Вот. Ну, я понял, что вопрос скорее метафоричный, конечно. Блин, сейчас, короче, темный участок дороги, вы меня вообще не будете видеть. А, пока, пока я не нажму... Прямо нажму, полтора километра. Кнопочку. Оп, ну вот, какая красота. Прекрасно видно теперь. А, может быть, выдавать права с 2021 года? Да, если честно, я, по-моему, 18 получил права. И, в принципе, тут вопрос, наверное, 18-21 не влияет. Влияет простого подтверждения. На самом деле, 18 лет вполне можно водить автомобиль. И нормально. Жеребьевка Лиги Чемпионов мне понравилась. Три пары. три пары. Это Бавария-Ливерпуль, Юве-Атлетико и МЮ-ПСЖ. ПСЖ, наверное, их загонит. Хотя вот сейчас смена тренера. Может быть и нет. Посмотрим. Кто смотрит мой эфир? Джимми М, здорово фавориты Лиги Чемпионов. Блин, не знаю. Мне вообще в этом сезоне, мне кажется, нравится, как Ливерпуль играет. Вот это быстрая контратакующая игра. Прям кайф. Юви, например, солидно просто двигается. Посмотрим. Бавария сумасшедшая какая-то опять. Хоть и на втором месте там у себя в Германии, но может все что угодно сделать. Как я отношусь к слову СПБ? Я никак не отношусь к слову СПБ. Па вот по поводу камбэк слова Москва что думаю я не знаю что сказать, я не знаю что там за камбэк я видел что второй сезон да или какой-то там новый сезон back to beat начался я не знаю, я почти не смотрел эти батлы под биты. мне сейчас не очень интересно но надо может быть сесть как-то ознакомиться хотя бы что к чему как-то вот не цепляло как тебе Барса? Барса очень хорошо. Барса очень сильно играет. Это один из фаворитов, на самом деле, в лиге. Если все будут в форме и в порядке, то с ними... Как бы с Барселоной легко не бывает никому. То есть, там без вариков. Если ты попадаешь на Барсу, если тебе повезет, ты пройдешь. Если не повезет, то как бы не пройдешь. Много дебилов на дороге. Слушайте, ну, знаете, есть такая поговорка, типа, все, кто едут, медленнее меня дебилы, все, кто быстрее меня самоубийцы. Поэтому это все относительно. Нужно быть спокойнее, я считаю, в дорожном движении, не отрываться там, не сигналить, и постоянно, и не матюкаться на всех вокруг. Просто принимать, что ты такой человек, а люди другие немножко, и... Ты не, там условно в их дорожной ситуации сейчас не двигаешь. может быть ему кажется что нужно ехать медленно но если это не обосновано можно пип-пип и это подтолкнет человека поможет ему даже может быть разрешить какой-то внутренний конфликт и он начнет двигаться быстрее вот человек обгоняет например по встречке сейчас он будет пытаться влезть в линию машин которая едет по своей полосе его кто-то пускает это плохо я таких людей не пускаю они Едут, сигналят, включают поворотники, я их не пускаю, и на этом мы с ними общение наше заканчиваем. Так, что тут у нас еще? Буду ли я судить FB4? Да вроде нет, вроде не знаю. Ну, пока об этом базара не было. Да, пробки, пробки, ребят, опять пробки, вот она. Вот оно тянется, двигается. Ну, кстати, подъезжаем мы к месту назначения. Я вам прям очень благодарен за то, что вы скоротали эти несколько минут, которые испепелялись пробками и уходили из моей жизни навсегда и никогда не вернутся и не будут повторены. То есть уникальные вот эти время, оно как бы, ну, исчезло просто в пробке больше не вернется. Но спасибо вам, что вы хотя бы его сделали более ярким, уникальным для меня и приятным на самом деле. Обязательно выйду в прямой эфир на подольше, когда-нибудь в более адекватной ситуации, а не когда я за рулем еду в пробке. Вот. Э -э, побежал на тренировку, потому что уже опоздал, и меня там сейчас будут ругать э -э, коллеги по футбольной команде. Вот. Э -э, так что всем спасибо за добрые слова. Я на самом деле довольно много их прочел. Мне очень приятно, и это вдохновляет. Через 300 метров поверните направо, во двор, а затем поверните направо. Хорошо поверну. Вот. Это меня вдохновляет. И вполне возможно, что на что-то новое вскоре натолкнет по творчеству. Все, давайте, всем пока. Если что, пишите, звоните, не теряйте я на треничку.